Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня с ней встреча ее можно назвать традиционной. Каждый год мы собираемся здесь, в Кремле по поводу подведения итогов. Правда, мы решили в этом году в таком составе в конце года собраться именно в кремлевских стенах, потому что проводить проводить э, прямую эфир, в котором участвует большое количество людей в зимних условиях. Не очень удобно, холодно у нас в стране в это время. Мы не отказываемся от этого, от этой формы работы, но перенесем на, на более благоприятный с точки зрения климатических условий период времени. А сегодня Подведем итоги уходящего года. Разумеется, отвечу на все вопросы, которые вас интересуют. Но начну, конечно, с итогов года. Некоторые цифры вам известны, некоторые, может быть, будут новыми. Если я повторюсь, то прошу меня извинить. Первая цифра уже известна хорошо. Конечно, ее нужно будет посчитать еще, подвести более точно сформулировать, но примерный ожидаемый рост среднегодовой темп роста ВВП валового внутреннего продукта будет примерно 6,8%. Это примерно соответствует среднегодовым темпам роста российской экономики за последние 5 лет. На душу населения в 2004 году БОП составит около четырех тысяч долларов США, если говорить о долларом эквиваленте. Это более чем в два раза больше, чем в 2000 году, и почти в три раза превышает показатель 1999 года. Инвестиции в основной капитал в 2004 году увеличились более чем на 10%, чуть-чуть меньше, чем в прошлом году, но цифра неплохая. Импорт товаров увеличился Почти на 25%. В результате почти двукратного превышения экспорта над импортом мы имеем рекордное за последние годы сальто торгового баланса. Почти 80 миллиардов долларов. Причем, когда я говорю об увеличении объемов экспорта, то имею в виду не только стоимостное увеличение, но и увеличение физических объемов. Золотовалютные резервы страны увеличились почти на 70%. Приближаются к отметке 120 миллиардов долларов. Это рекордный показатель не только за всю историю Российской Федерации, но и Советского Союза. Важно отметить, что впервые объем золотовалютных резервов превысил объем государственного внешнего долга. Это значит, что Россия превратилась в страну нет кредитора. Экономический рост способствовал увеличению реальных. Хочу это еще раз подчеркнуть. Реальность вычетом инфляции, роста цен, располагаемых доходов населения. Они увеличились на 9%. Пенсии выросли примерно на 5%. Заработная плата по разным подсчетам, к сожалению, вот точной статистики так мне, даже, даже мне не удалось получить. но от 10 до 12,5%, но 10% это точно. Сократилось количество безработных. Они у нас составляет примерно 7,4% от экономически активного населения, вместе с тем нужно отметить, что это все-таки в абсолютных величинах большое количество людей. 5,5 миллионов человек. И это, конечно, вопрос, который требует постоянного внимания со стороны правительства. Неплохо складывались дела в сфере государственных финансов. Уже пятый год подряд мы имеем профицит федерального бюджета размер стабилизационного фонда превысил 20 миллиардов долларов. При этом на треть был сокращен с 1999 -го года государственный внешний долг, а его доля в ВВП снизилась с почти 60% до 20%. Одним из результатов стало присвоение России инвестиционного рейтинга уже двух ведущих мировых рейтинговых агентств. И должен сказать, что эти оценки полностью отражают экономическую практику. Если в предыдущие годы в страну поступало около 4 миллиардов долларов США прямых инвестиций ежегодно, в 2003-м 69 в текущем году около 10 миллиардов. Конечно, это, и этого недостаточно, но динамика положительна, и она очевидна. Все это позволяет нам выйти на Следующие рубежи и в решении социальных вопросов. Как вы знаете, с 1 января 2005 года минимальный размер оплаты труда возрастет на 20%. С 600 до 720 рублей и, соответственно, на 20% повысится заработная плата бюджетников всех уровней. С 1 октября 2005 года минимальный размер оплаты труда увеличится еще на 11% до 800 рублей. Заработная плата работников бюджетных учреждений также возрастет на 11%. В номинальном выражении за 2005 год мы планируем, что заработная плата бюджетников увеличится на треть при инфляции 8,5 8,5%. То есть на 22,9% примерно. В реальном выражении. И должен сказать, что впервые мы начали планировать вот такие повышения на два года к маю 2006 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 1100 до 1100 рублей таким образом рост в этой сфере составит за полтора года где-то 83% разумеется хотелось бы еще больше, но Повторяю, темпы тенденция, на мой взгляд, является положительной. Вот это то, что я бы хотел сказать в начале. Для вашего распоряжения. Пожалуйста. Коллеги, просьба дожидаться микрофона. Во-первых, во-вторых, представляться, пожалуйста, у кого есть вопросы. Антон Верниский, Первый канал. Первый а. Владимирович, вот вы рассказали про экономические итоги года. А... С вашей точки зрения, каковы политические итоги этого года и вообще по ощущениям, каков был этот год високусный? Спасибо. Год не был простым не только для нашей страны, но и для всего мира. Мы знаем о достаточно напряженной ситуации во многих регионах нашей планеты. И не только на Ближнем Востоке, и в Ираке но и в других регионах, но несмотря на все эти катаклизмы, он заканчивается заканчивается в целом со знаком плюс, хотя без всяких сомнений у нас, во всяком случае у меня, думаю, что практически у всех наших граждан останутся такие события, как трагедия в Беслане. В этой связи, я хотел бы сказать, что мы и впредь будем уделять необходимое внимание работе внутри страны и на международной арене, направленной на борьбу с террором. Будем укреплять правоохранительные органы, будем укреплять нашу политическую систему. Вы знаете о моих предложениях по поводу нового порядка формирования руководителей регионального уровня. Закон принят. Конечно, нам нужно выработать на практике все механизмы, которые обеспечили бы, как я уже говорил, такое состояние вещей, при котором региональный руководитель чувствовал бы свою ответственность перед страной и был бы чувствителен к проблемам регионов. Ну и, наконец, мы переходим к новому формированию парламента по партийным списком. И здесь тоже есть вопросы для того, чтобы подумать, как реализовать с пользой для страны эти предложения на практике. Как сделать так, чтобы эти решения привели к более сбалансированной политической системе в стране? Первое. И второе, как сделать так, чтобы эти решения подтолкнули развитие многопартийности в Российской Федерации. Пожалуйста, ваши вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. третий ряд. Представьте, пожалуйста. Владимир Владимирович, на прошлой пресс-конференции я тоже в первых рядах задавал вам вопрос, если вы помните, про садоводов-огородников, газета Ваш 6 соток», Андрей Туманов, главный редактор. Да, везет мне. А, в прошлый раз вы назвали много цифр, сколько у нас садоводов-огородников производят сельхозпродукции, вы это хорошо знаете, вам подготовили, но не знаю, сообщили вам или нет, что сейчас ситуация такова. Я, а. там, я там был огородником. А, да. Вы говорили, почему мои родители этим занимались активно. Вас очень цитировали, когда вы сказали, что горбатились на садовом участке. Я так скажу. Так вот сейчас, да, именно так. Так вот сейчас ситуация такова, что чиновники садоводов-огородников так зажали, что сейчас идет массовый сброс этих дач. То есть люди просто бросают садовые участки, а дело в том, что садовый участок его потом, ну, когда он в собственности, его невозможно не продать, и просто Почему? целое товарищество забрасывается. А потому что очень дорого все. Потому что проезд дорогой, э, чиновники обложили всевозможными налогами. Начинают за экологию бороться. Как за экологию бороться? Значит, обложить налогом и все. На этом заканчивается. Стало невыгодно заниматься этим. И некуда обратиться. То есть вот э, шоферам есть куда обратиться, там, э, православным есть куда обратиться. С народом нет, нет ни одной э, организации, которая занимается ими. Вот сейчас э, общественная палата. Сейчас общественная палата с вами организовывается. Вот какая-то надежда появилась, что там будут люди, которые будут как-то хоть представлять интересы садоводов, огородников. Может быть закон сейчас новый примут. Так вот меня интересует, как формироваться будет эта палата общественная. Ну, я читал закон, но тут дело в том, что сейчас, да, пошли разговоры, что в общественную палату будут чиновников, которые не пришлись ко двору туда сбрасывать, как ссылку. Нет, такой вид ссылки не предусмотрен. Это первое, что я бы хотел сказать. Второе, в отношении, в отношении садоводов, огородников и их деятельности. Вы сказали очень показательные, сейчас показательные слова, произнесли становится невыгодным. Это становится невыгодным и, конечно, в связи с ростом цен на энергоносители, на проезд на транспорт и так далее. Тем более, что много людей пожилого возраста занимаются огородничеством. Для них это действительно сложно, но это невыгодно становится в связи с и с другими обстоятельствами, в связи с тем, что товарный рынок заполняется продукцией часто достаточно рентабельных производств и по приемлемым ценам. Дороже получается вкустарным образом производить, чем купить у оптовых продавцов эту продукцию. Тем не менее, я уверен, что государство должно подумать над тем, как поддержать этот вид деятельности. Но мы еще наверняка поговорим о так называемых льготных выплатах. Как вы знаете, там предусмотрен пакет социальный из 450 рублей. Но, но на самом деле для людей это будет выражаться в других цифрах, в том числе это касается и проезда на железнодорожном транспорте, на пригородном железнодорожном транспорте и на пригородном транспорте вообще. Поэтому надеюсь, что и эта мера позволит несколько улучшить ситуацию. Хотя не исключаю, что и общественная палата, а вместе с ней потом и Государственная дума должны будут заняться более предметно той темой, которую мы сейчас поднимем. Комсомольская правда. Александр Гомов, Комсомольская правда. Владимир Ильич, еще одна очень важная проблема, не менее важная, чем в Саду Огородно, я насчет административной реформы. Такой, вы, такой ли вы ее себе представляли? В чем ваши надежды оправдались, а в чем нет? И почему, на ваш взгляд, она очень медленно, слишком медленно идет в кабинете министров, в правительстве. Спасибо. Вы знаете, она медленно идет не в кабинете министров, она в целом в стране медленно идет. И в общем и целом я готов тоже по поулубаться с теми, кто ожидал больших, резких изменений и не увидел этих изменений, резких и больших. Но давайте объективно посмотрим на состояние дел. Наша страна в течение длительного периода исторического развития существовала и развивалась как суперзабюрократичная экономика и суперзабюрократичная государственность. Где чиновники присвоили себе право решать все и вся за всех. Это в сознании широких масс не только чиновников, но и тех людей, которые не имеют отношения к чиновничеству. Все привыкли ждать решения от начальника. Вы знаете, это не быстрый процесс. Но мне кажется, что мы идем по правильному пути. То, что сделано в правительстве, конечно, совершенно недостаточно. Но это на указание направления движения правильное. Теперь, что необходимо сделать для того, чтобы и дальше двигаться по этому направлению? Нужно выработать критерии оценок деятельности различного уровня власти и управления от федерального правительства до муниципалитета. Нужно начать, как мы многократно говорили, оценивать не по тому, сколько денег получает тот или иной орган управления, а по результатам его деятельности. Надеюсь, что к этому мы еще вернемся. Во всяком случае, речь идет о том, чтобы, о том, чтобы платить не за факт существования, а за качество и количество предоставляемых услуг населению. Вот сейчас правительство занимается Достаточно сложной работой, которая направлена на то, чтобы выработать критерии этих оценок. Причем по всем направлениям, включая в том числе и правоохранительную деятельность. Это первое и второе, что обязательно нужно делать и без чего нам не добиться реальных успехов в этой сфере. Нужно, как я уже неоднократно говорил, постепенно выводить государство из тех сфер экономики, где оно присутствует необоснованно. Это, кстати говоря, и одно из основных направлений в борьбе с коррупцией. Коллега со значком на mm -hmm. Газета «Новер главный редактор Анисанян Григорьев. Владимир Владимирович, сегодня, как никогда, очевидно, важно обратить особое внимание на политику России в отношении стран Южного Кавказа и в частности Армении, которая фактически находится в блокаде. Насколько приоритетен в этом направлении внешний политический курс России? Спасибо. Россия веками присутствовала на Кавказе вообще, на Северном Кавказе. У нее, разумеется, есть и свои интересы в Южном Кавказе. Само собой, что эти интересы должны быть гармонично сочетаемы с нашими друзьями и коллегами в Грузии, Армении, в Азербайджане. Мы проводим активную политику на этом направлении. Армения относится к одному из наших стратегических партнеров. Вы знаете, что у нас практически нет никаких проблем в двухсторонних отношениях. Есть проблемы урегулирования карабахского вопроса. Мы, так же, как и по другим Вопросом подобного рода свою позицию сформулировали. Могу ее э, заявить еще раз. Мы готовы выступать в качестве посредников и гарантов тех договоренностей, которые могут состояться и, надеюсь, когда-нибудь состояться между участниками этого конфликта. Между в данном случае Арменией и Азербайджаном. Мы не хотим на длительную историческую перспективу вперед стать э, э, Неблагоприятными партнерами для одной из сторон. Понимаете, так мягко говоря. Мы не хотим брать на себя эту ответственность. Эти страны должны договориться между собой, а мы выступим гарантами и посредниками. Что же касается других сфер наших отношений, скажем экономической, то она развивается неплохо. Армения в этом смысле сделала неплохие шаги навстречу, а Россия навстречу Армении, я имею в виду урегулирование всех наших задолженностей и конвертация их в инвестиции соответствующие. Хотелось бы, чтобы правительства обеих стран действовали энергичнее и добивались больших успехов. Но в целом направление выборно правильно. Это во-первых, а во-вторых, Армения относится к нашим партнером и на международной арене. Я вот сейчас не говорю о Южном Кавказе, а в целом мы всегда и достаточно эффективно координируем наши усилия на внешнеполитической, во внешнеполитической сфере. И я бы приветствовал такое развитие отношений с арменией будущем. Интерфакс. Там, там база находится наша военная и функционирует неплохо. Главное, что местное население довольно ее деятельностью многие люди нашли там работу и она будет существовать дальше Добрый день Владимир Владимирович, у меня вопрос об энергетических компаниях это основная часть, важнейшая часть вероятно нашей экономики и социального развития в связи с этим в одном вопросе будет немножко три подвопроса первое, как вы считаете, несут ли Наши энергетические компании достаточную социальную нагрузку, то есть участвуют ли они в решении социальных проблем острых в стране. Второе, правильно ли по науке ли идет э, использование нетр, а не по принципу сейчас схватить, получить прибыль, а дальше трава не расти. И третье, естественно, в связи с тем, что ночью сегодня произошли серьезные события такие на слуху, которые идут по поводу перехода нефти Юганска в частные руки, в руки компании, государственной компании, как вы это сможете прокомментировать? Всем? Второй подвопрос был какой? Первая социальная, вторая использование недр, грабительское а, или нет. нет. И а, Значит, что касается нагрузки на наши энергетические компании. После принятия ряда решений, эта нагрузка была перераспределена не в пользу энергетических компаний. Вообще, в целом, они работают у нас устойчиво, наращивают свои обороты, увеличивают капиталовложения, развиваются хорошими темпами. Все наши энергетические компании, хочу это подчеркнуть, увеличили добычу. Значит, э, э, Если мне не изменяет память, нефтяные компании увеличили э, в... На 5%, 5,2%, а по газу увеличение там, по-моему, на 3%. И все они увеличили поставку энергетического сырья на внешние рынки. Так что в целом динамика там очень хорошая. После принятия ряда решений, направленных на то, чтобы обеспечить приоритетное развитие перерабатывающих отраслей экономики. Налоговая нагрузка немножко была перераспределена. Немного, но, тем не менее, повторяю, не в пользу энергетических компаний. Нагрузка на них увеличилась, а увеличился, соответственно, и их вклад в бюджет страны, который как был, так и остается весьма высоким. Что касается использования современных способов добычи, то намек пошли считаю справедливым. Компании с одной стороны, а государственные контролирующие организации с другой, должны следить за тем, чтобы применяемые способы добычи не были так называемыми колониальными. Когда, как вы справедливо заметили, можно вершки схватить, а корешки оставить. Вот, но это в значительной степени эта ответственность лежит на государстве. Повторю еще раз, прежде всего на контролирующих правительственных органах. Ну и наконец, конечно, и государство, и сами компании должны больше внимания уделить разведке полезных ископаемых. Это ископаемые исчерпаемые, но думаю, даже не думаю, а уверен возможности Российской Федерации здесь еще недооценены нам нужно активнее работать над разведкой и вводом новых месторождений особенно в Восточной Сибири по имеющимся ресурсам на сегодняшний день озабоченности вместе с тема особых тоже не возникает потому что по самым усредненным данным того что разведано и если иметь в виду те темпы добычи, которые мы имеем, нам спокойно хватит существования, существования хватит на 45-55 лет. Это без серьезной активной разведки. Но, повторяю, она идет. Мне бы хотелось, чтобы эта работа была интенсифицирована. И это, главное, возможно. И государство может подтолкнуть, и сами компании по-моему, прекрасно это понимают. Теперь, что касается э, приобретения Роснефтью э, известного актива ну, компании, я уже не помню, как она называется, Балтийская какая-то да, Балтийская там инвестиционная, сегодня Балтийская, э, Байкальская инвестиционная компания. Э, вот, э, ну, по сути, Роснефть, стопроцентная государственная компания приобрела известный актив э, Юганск нефтегаз. Речь идет об этом. На мой взгляд, все сделано абсолютно рыночными способами. Как я уже говорил, по-моему, это было на пресс-конференции в Германии, государственные компании, или точнее, компании со 100% государственным капиталом, так же, как и другие участники рынка, имеют на это право, они этим правом, как выяснилось, воспользовались. Что бы мне хотелось в этой связи сказать? Все вы прекрасно знаете, как у нас происходила приватизация в начале 90-х годов. И как, используя различные уловки, в том числе нарушающие даже тогда действовавшее законодательство, многие участники рынка тогда получали государственную многомиллиардную государственную собственность. Сегодня государство, используя абсолютно легальные рыночные механизмы, обеспечивает свои интересы. Считаю это вполне нормально. Пожалуйста, еще вопрос. А... Прошло девушка, вот четвертый ряд. Ну, mm. пускай будет третий, пожалуйста. Евгений Орлова, компания «Волга» «Нижний Новгород». В следующем году Россия впервые будет отмечать День народного единства в память о освобождении Москвы силами нижегородского ополчения. Вы не собираетесь приехать в Нижний Новгород, чтобы отметить этот праздник вместе с нижегородцами? И еще небольшой вопрос. Тему административной реформы вы уже затронули. Но ряд депутатов Государственной Думы предлагает процедуру назначения в том числе мэров крупных городов, например, Нижнего Новгорода. Как вы относитесь к этой инициативе? Спасибо. Спасибо большое за приглашение посетить Нижний Новгород. Я сделаю это с удовольствием и встретить с этим праздником, и вне праздничные дни Нижний Новгород один из крупнейших городов Российской Федерации, очень важный мегаполис. Там сосредоточено большое количество промышленности, науки. И вообще город очень интересный, красивый. Я был там и с удовольствием приеду еще. Что касается назначения, назначения мэров городов, то, полагаю, мы должны оставаться, во-первых, исключительно в рамках действующего законодательства. Первое, это первое. И второе, не нарушить баланса между политической активностью граждан и, и ролью и мощью государства в этой сфере. Действующее законодательство предоставляет такие возможности. Что касается муниципалитетов. Если граждане, проживающие на той или другой территории, полагают, что для решения их социальных вопросов им нужно таким образом организовать свои органы власти и управления муниципалитета, чтобы иметь лучшую связь с губернатором, мы понимаем, что в этом случае граждане могут рассчитывать на дополнительную помощь, скажем, из регионального бюджета при решении вопросов образования, здравоохранения, социального обеспечения, то тогда они могут провести у себя референдум и выработать иную, отличную от действующей, действующей сейчас системы формирования муниципального органа власти, избрания. Могут Ввести такую же, допустим, систему, как предлагается по самим губернаторам. Либо какую-то другую там, прямое назначение. Но без решения граждан, проживающих на этой территории, менять действующую систему нельзя. Это первое. Второе. Сами губернаторы, да, они говорят о, скажем, о необходимости большего их влияния на. Столичные города или, точнее скажем, региональные центры крупные, но они совсем не ставят перед собой задачи и никогда не просили меня о том, чтобы забрать под свою губернаторскую власть все абсолютно муниципалитеты. Это им не нужно, это перегружает региональный уровень управления и к этому никто не стремится. Коллега в военной форме, Александр Пасмурцев, газета Дальневосточного военного округа, Суворовский натиск, город Хабаровск. Владимир Владимирович, вы не раз подчеркивали, что эффективно обеспечить безопасность страны в 21 веке, в том числе и пресечь терроризм на Северном Кавказе и, возможно, и в других регионах, способна лишь высокопрофессиональная армия. Но для этого труд военного профессионала, как солдата, так и офицера и особенно. Тех, кто выполняет свой воинский долг на дальних рубежах страны, должен достойно оцениваться и в материальном плане, и в плане социальных гарантий. Что вы видите необходимым сделать, возможно, даже в ближайшей перспективе, по решению этих очень острых вопросов? Спасибо. Денежное содержание нужно повышать. Что же здесь? и решать проблему жилья. Вот две основные проблемы. Мы будем и дальше двигаться по пути создания профессиональной армии, во-первых. Должен вам сказать, что мы, это уже хорошо известно, не ставим перед собой целью сделать армию стопроцентно профессиональной, но части постоянной готовности такими будут. На первом этапе и самая главная для нас задача ⁇ обеспечить такое состояние, при котором военнослужащие срочной службы не будут служить в горячих точках. В том числе и прежде всего, конечно, разумеется, в нашей стране. Я имею в виду Северный Кавказ, Чеченскую Республику. С 1, с 1 января 2005 года ни одного военнослужащего срочной службы, проходящего службу по линии Министерства обороны в Чеченской Республике уже не будет. С 1 января 2006 года ни одного военнослужащего, проходящего воинскую службу в, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации быть не должно. 42-я армия, 42-я дивизия, расквартированная в Чеченской Республике, полностью переходит на на такую форму. И 2000, к концу 2007 года мы практически должны перевести все части постоянной готовности. При этом, конечно, если сегодня скажем, проходящий службу в контрактник в, на Северном Кавказе, точнее в Чечне, получает где-то от 12 до 15 тысяч рядовой то для военнослужащих, проходящих службу в других регионах страны, конечно, это в два и более чем в два раза меньше. Этого недостаточно. И мы очень подробно обсуждали эту тему совсем недавно на Совете безопасности. Разумеется, ну это само собой разумеется, и было бы странно, если бы было иначе. Министр обороны очень настойчиво ставит эти вопросы перед правительством, передо мной экономическому блоку поставлена задача решать эту проблему таким образом, чтобы военнослужащие, как мы и говорили раньше, не отличались по своим по своим доходам от государственных служащих в худшую сторону, а наоборот, чуть-чуть превышали. Это первое. Второе, что касается жилья. Вы знаете, что мы выработали прежде всего для военнослужащих Министерству обороны новую эпатичную систему. Надеюсь, что она заработает. Нет никаких оснований считать, что эта система работать не будет. Она будет работать. Ну а, а то, что касается тех, кто не подпадает под эту систему, тех, кто уже служит давно, то здесь нет никакого другого способа, кроме как выделение этого жилья по старым правилам и э, выделение необходимых дополнительных средств для э, строительства служебного жилья. Будем решать все эти вопросы. Этертас. Этертас, Вероника Руманенкова. Накануне прошло очень острое заседание правительства, в частности, по удвоению ВВП. Довольны вы результатами работы кабинета и премьера? Можно ли назвать их одной командой, командой Путина? И каких идей вы ждете от них в следующем году? Спасибо. Я считаю, что не только там, но и здесь моя команда. Я рассчитываю и на вашу поддержку, все, всего того, что э, в стране хорошего делается во всяком случае, но и э, на здоровую критику того, что мы, допустим, замечаем, как наши ошибки. Э, вот вам правительство предоставило такую замечательную возможность э, любоваться с первой минуты до последней, как они работают. Не думаю, что это было такое уж совсем продуманное решение, потому что э, работать под, э, перед работающими камерами достаточно сложно. Когда камера работает, э, ну, хочется выглядеть хорошо, но голова отключается. Поэтому э, я все-таки надеюсь, что правительство какую-то часть своей деятельности, своих еженедельных заседаний будет закрывать, не потому что секреты какие-то есть, а для того, чтобы в свободном э, режиме откровенно друг с другом разговаривать и спорить, может быть, даже еще более остро, чем те споры, которые вы наблюдаете в ходе заседаний. Я не вижу ничего страшного в этих спорах. Я считаю, что это люди, которые думают э, одинаковыми категориями, и ничего особенного нет в том, что члены правительства стараются добиться общих целей, но имеют какие-то разные подходы к инструментам достижения этих целей. В целом, это люди, повторяю, которые думают одинаково одними и теми, теми же категориями. И в этом смысле, конечно, они являются одной командой, без всяких сомнений. Что касается того, что вчера обсуждалось, я просто абсолютно уверен, что все, что подготовлено правительством в качестве среднесрочной программы, является абсолютно необходимым для страны. Ведь о чем там идет речь? Если вы обратите на это внимание, посмотрите э, те документы, которые подготовлены и приняты за основу вчера. Речь идет об обеспечении прав собственности. Речь идет о необходимости, как я уже здесь говорил, выработки новых критериев оценки деятельности исполнительных органов власти. Речь идет о бюджетировании по результатам для бюджетных организаций. То есть, по сути, речь идет о преобразовании в сфере здравоохранения и образования. Речь идет о диверсификации российской экономики с приданием ей более инновационной направленности и э, о дальнейшем снижении налогового времени. Я уже не говорю о снижении единого социального налога, а оно очень серьезное сокращение с 38% до 26%. Это очень прилично. Но... Э, но э, там же говорится о необходимости более, более четких критериев при изъятии налога на добавленную стоимость при капитальном строительстве, что крайне важно для инвестиций вообще. В этой среднесрочной программе ставятся крупномасштабные социальные задачи, такие как уменьшение бедности, такие как, кстати сказать, количество людей, проживающих за, за чертой бедности с доходами ниже прожиточного минимума у нас в этом году тоже сократилось с 22% до 18%. И если вы помните, в 2001-2000 году таких людей у нас в стране было 30%. То есть тенденция постоянно улучшается. Но но все-таки это непозволительно много для такой богатой ресурсами страны, как, как Россия, богатая интеллектуально. Значит, в этой же программе говорится о перспективах увеличения так называемого среднего класса. А количество людей, которые проживают за вот этой чертой бедности, должно сократиться до 5%. Все это там же говорится, кстати, сказать и о развитии ипотечной системы, то есть, по сути, речь идет о решении жилищной проблемы, которая вечно висела в Советском Союзе и еще продолжает нас, нас заботить. Ведь если вы посмотрите цифры сегодняшнего дня, 40 тысяч, по-моему, кредитов всего выдано в текущем году по ипотеке. Задача стоит довести в самое ближайшее время за 2-3 года до миллиона ипотечных кредитов. И это решаемая задача. Вы знаете, что вчера, приняты, вчера принят целый пакет законов на этот счет. Новый жилищный кодекс, градостроительный кодекс, которые призваны разбюрократить систему предоставления земельных участков. Вот, кстати говоря, это тоже, надеюсь, как элемент борьбы с коррупцией. В, в очень важном строительном секторе. Принят еще ряд целых, целый ряд законов, по-моему, 7 законов по ипотеке. Но все это, все это заложено в ту среднесрочную программу, споры, в отношении которой вы, видимо, вчера наблюдали. Я полагаю, что этот документ стране нужен и надеюсь, что он будет принят в самое ближайшее время.